Всем привет, дорогие друзья. Господи, как-то неудобно, буду с одним наушником. Кстати, прикол, да, я в наушниках, спросите, типа, зачем? А я вам скажу. А с музыкой более веселее происходит мне работать с музыкой и снимать видос лучше, чем без музыки. Всем привет, вы на канале Власан, я очень рада вас снова видеть на моем канале. Сегодня у нас будет не влог, а вопросы-ответы, что-то наподобие такого. Я задавала вам в телеграм-канале, и... Ну да, я задавала в телеграм-канале вам, чтобы вы задавали мне вопросы, и я на них отвечу. Поэтому погнали! Обязательно подпишись на мой телеграм-канал, я вот здесь оставлю вам... Ссылочку, чтобы вы переходили, и также вообще ссылка будет в описании, потом переходите и задавайте ваши вопросы, и следите за мной. Первый вопрос от Стаси. Какой твой настоящий возраст? Мне 21 год. Да. Второй вопрос, есть ли у тебя парень? На данный момент у меня нету парня, я... Одинокая. У меня был парень, мы встречались на расстоянии года три, наверное, и потом я решила, что это сложно и надо пока закончить. Поэтому на данный момент у меня нет никаких, никаких отношений. От моего друга вопрос очень поступил такой интересный, что прямо трэш. Как твои дела? Ну слушай, на данный момент сейчас все прекрасно. Вообще реально шикардосенько. На улице солнышко, я снимаю видео для вас. Вообще все классно. Иван Терехов задает вопрос. Типовые формы патологии клеток? Причины вида повреждения клеток? Ну нахер. Пропустим. Когда планируешь Москву? Я, честно, вообще-то планировала в феврале, но, видно, не запланировалось. Сколько ты весишь? Я вешу на данный момент, вчера я взвешивала, 70 килограмм. Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Сколько весишь? Еще раз повторюсь, мне 21 год, мне зовут Настя. Как ты относишься к такому? Ну, на самом деле, типа, я отношусь к этому нормально, я ничего не имею против, но как бы... Если люди не понимают рофла, то пожалуйста. Как бы тем более в этих фотографиях даже я получилась более-менее нормально. На самом деле я очень добрая, искренне, хотя порой иногда мне хочется кого-нибудь задушить или принять ислам. Принять на улице метель. Жуть. А мне вечно задают вопросы наподобие, типа, как ты попала с ним в кино, типа, как тебя взяли, как ты вообще начала сниматься. Честно, это получилось очень классно и получилось очень спонтанно. История, мы сидели на паре, и в общую группу прилетает сообщение от другой девочки, то, что никто не хочет попробовать сняться в фильме. Ну, типа, человек искал... Ну, не человек, ладно, Валерия искала массовку, и вот нашла. Ну, вот так я написала. Мне, меня Лера попросила, чтобы я скинула фотографии, скинула видео, где я называю свое имя, фамилию и типа то, что я готова к съемкам. Ну, Лера меня отправила к режиссеру, там, каком то. Меня утвердили, и потом Лера присылает мне текст. Я его тоже записала на видео, Отправила, Лера его тоже отправила. И так меня утвердили. Вот и так я пошла на съемки. В другие, съем... другие фильмы и сериалы, которые, к сожалению, не выйдут, тоже, ну, такой же был план. На данный момент я занимаюсь кино, но это очень сложно. Да ладно! Когда ты живешь не в Москве, а вообще далеко от Москвы, это максимально реально очень сложно. У нас в Иванове нету людей, которые делают именно актерские портфолио, именно которые нужны. Нужны кастинг-директорам, режиссерам, продюсерам. Нужно, получается, ехать в Москву искать человека, который будет делать. Ну, это ладно, найти человека не сложно. Просто будет сложно стоимость данного портфолио, особенно когда ты делаешь это все сама и тебе никто в этом не помогает. Не родители не друзья, вообще никто. Ты сама берешь и все ищешь, и еще на это плюс ищешь деньги. И естественно, это получается очень-очень максимально сложно. повторю же, если ты это делаешь сама одна, это очень сложно. Без помощи это очень сложно. Ты найдешь кастинг, отправишь, ждешь, пока тебя утвердят. Если ты не утвердишь, тебе нужно еще найти кастинг, опять отправить. Это очень сложно, иногда просто бывает такое, что у меня отпадают руки, отпадает желание какое-либо вообще заниматься уже кином. Но мы не из таких людей, мы идем на пролом, точнее я иду на пролом, даже хоть если я одна, и мне никто в этом не поможет, да и фиг с ним, как бы. Ладно, я все равно буду идти и идти. Буду идти до тех пор, пока меня не заметят и не скажут. Браво, мы тебя утвердили, ты выходишь на съемки. Золотые слова, Да, если вы спросите, ты вообще завидуешь когда-нибудь? На самом деле, да, я завидую. Иногда я могу, конечно, сказать, что нет, вы что, какой завиду? Зависть это плохо. Но на самом деле я завидую. Особенно завидую, когда я смотрю заблокированную сеть в России, да, и вижу, например, актеров, начинающих актеров, у которых реально происходят съемки, они чего-то добиваются. Вот мне прям становится завидно. Почему то начала снимать в лайк? Почему не в запрещенную сеть другую, назовем, тапок? Как бы я снимала в тапке, но у меня ничего не получилось. Когда у меня тоже ничего не получалось, я тоже на это забивала большой э, болт. И как бы, ну, не хотелось. А потом в один момент я начала снимать в лайки, и у меня тоже, конечно, было по 100, по 200 просмотров, но в один прекрасный момент у меня какое-то залетело видео, и все, и я такая, вау, что я реально могу получить актив большой? Ну и все, я просто начала, начала трудиться, начала снимать. И вот после покупки нового, ну, у меня залетали до этого, конечно, видосы. но после покупки нового телефона, iPhone 10, у меня буквально начали залетать все. Вау! Я очень обожаю слушать музыку. Вот без музыки, мне кажется, я не знаю, какой я человек. Никакой я. Но мне просто очень нравится слушать музыку, потому что в ней я становлюсь собой, в ней я могу высказать все свои мысли, точнее, не в ней, а с ней. А без музыки, без музыки я могу, конечно, высказать, но вот прям, знаете, все в себе. Вот чтобы вот так наружу говорить перед камерой, я бы не смогла, только с музыкой. Нет, я, конечно, могу, но это редко бывает, и знаете, редкий случай, это когда нужно записать портфолио, рассказать о себе или что-то такое. Знаете, иногда мне кажется, что я какой-то садист. До свидания. Еще иногда, знаете, бывают такие мысли, что в жизни я хочу, чтобы меня украли и просто пытали. Я не знаю, зачем я это хочу, но просто иногда бывают такие мысли, что я хочу, чтобы меня кто-нибудь украл. Чтобы я почувствовала вот эту всю боль. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Я психически нормально, ребят, честно. Просто я не знаю, почему так. Я не знаю, ребят, честно, почему. Не думайте, что я странный какой-то человек. Хотя я странный человек. Меня спрашивали на подобие того, что булили ли тебя в школе. Как бы... Ну да, меня булили, когда я особенно создала свой первый канал на ютубе и назвала его Анастасией Чушь. Меня все назвали Чушкой. Ну девчонки меня конечно мои друзья защищали типа чё вы, но пацаны такие, ну так она реально назвала Анастасию чушь, значит она чушка. Мне конечно было обидно это все, но ну да, скорее всего буллинг был у меня в школе, меня булили. Кстати как вам нравится Билл Шифр? Мне очень нравится. Спасибо Алене, за подарок на новый год. Также мне спрашивали типа, а ты не хотела бы отрастить челку? Убери без чел... убери челку, тебе без челки хорошо. Да, я хотела отрастить челку, но я ходила до класса, наверное, 6 или 5 без челки, мне очень не нравилось. Это сейчас, вот вы, если я уберу челку, вы скажете, боже мой, какая ты красивая без челки, тебе без челки идет больше. Ну вот смотрите, вот я убираю челку, и вы скажете, то, что боже мой, Настя, тебе без челки идет, оставайся без челки. Ну вот такое, возможно, и не короткое, а может быть короткое видео, поэтому... Обязательно поставь лайк на мое видео, пиши свой вопрос в комментариях, если они открыты, и тогда в следующем видео я обязательно отвечу на ваши все вопросы. Обязательно подписывайся на мой телеграм, на мой YouTube канал, на мои лайки, чтобы не пропускать новые видео. Ну а пока лайк, подписка, пока-пока!